Пока всякие бомжи разъбывают об голову с боксой. And his name почему лучше покупать консоль, а не ПК? И одна из самых главных причин это оптимизация игры. То есть в консолях игры абсолютно не лагают. Даже в основном стараются в консолях именно не допускать таких багов и прочей фигней. Тоже у меня в компьютерах есть огромные проседы по FPS и множество количество багов. Даже по таких много игр. То же самое Red Dead Redemption, который недавно вышел. На ПК очень много багов, очень много проседов FPS. Всем нужно было какие-то программы делать, какие-то пути, какие-то обходы. А на PS просто установил и играешь. Также те, кто использует консоль, они абсолютно не знают, какие характеристики у них на консолях. В то же время как ПК-боярни, они полностью углубляются в эту движуху компьютера. И они обязаны именно знать комплектацию для того, чтобы нормально оптимизировать и играть. Второй плюс, и это читеры. То есть в консолях абсолютно не бывает читеров. Даже если пару тройку читеров есть, появляются, то они автоматически сразу банятся, и на этом ты можешь спокойно играть. То есть в консолях ты можешь спокойной душой, когда тебя убивают, ты можешь вдохнуть и знать, что этот чувак не был читером. В то же время, когда на компьютере ты играешь кэску или какой-нибудь другой, даже колду, ты себя думаешь, не использовал ли он чит? Нет ли у него ВХ? И всяких прочих вещей Поэтому один из самых жирнейших плюсов, которые дают консоли Многие игроки именно из-за этого переходят на консоль Третий плюс это мобильность То есть ни один ПК-боярин не может хвастаться тем, что закинуть свой ПК в рюкзак И спокойно отнести другу или куда-то еще Играть там нет В то же время как консольщики могут спокойно закинуть рюкзак или брать в принципе на руку И отнести в любое другое место, в другое помещение И спокойно играть вы можете написать, а как же наши ноутбуки. Ваши ноутбуки, извините, стоят, во-первых, куча хренов денег, во-вторых, постепенно они все ухудшаются и ухудшаются. То есть, если ты не будешь обновлять свой ноутбук, то есть продавать покупать новые, он нахрен будет нужен через 2-3 года. То же самое приставку ты можешь использовать от 6 до 8 лет. Только вздумайте, с 6-8 лет вы можете использовать одну приставку без замены комплектующих. Еще один плюс копилку консольчиков мы можем добавить, это удобность. То есть ты можешь спокойно сидеть на диванчике и расслабленно играть. В то же время как на ПК ты должен ровно, а на консоли это по-другому. То есть сидишь расслабленно, твои мышцы расслаблены и ты будешь кайфовать этой игры. Это огромный плюс для консольчиков. И одна из самых главных причин, почему она покупает консоль, это эксклюзивы. То есть многие покупают консоль именно из-за эксклюзивов, то есть эти игры больше нигде нету и никогда не будет на ПК. Тот же самое Horizon, Down, Halo, Gears. Я имею в виду и Sony, и Xbox тоже, потому что она тоже считается консолью, пусть она и высерная. God of War и много прочих остальных игр уходят первыми на приставки, а потом уходят на ПК. Поэтому, я думаю, это очень огромный плюс в копилку приставов. Это было несколько причин, почему надо покупать консоль для игры. С вами был Мерси. Подписываем на канал, ставим пальчики вверх.